осадок на всю жизнь. Мой отец бывший военный. Он в армии дослужился до подполковника и ушел на дембель, сейчас продолжает работать. Он заместитель генерального директора частного охранного предприятия. Мама, врач, педиатр в детской поликлинике, тоже на пенсии. Я их сын, мне 30 лет. Женат, год назад стал отцом. Очень люблю свою жену Надю и дочку Настеньку, и я не представляю жизни без моих девчонок. По специальности я инженер-программист. Работаю начальником ИЦ в одном из подразделений госкорпорации. Зарплата 50 тысяч, иногда бывают разовые доплаты. Раньше, когда Надя работала, денег хватало, а сейчас не всегда хватает, и иногда приходится занимать. Мой отец — человек с характером. Вот знакомые говорят, что и я в него пошел, что я вылитый папа, что это наследственный фактор. Когда в семье два таких неуступчивых и принципиальных человека, как мы с отцом, всегда возникают семейные конфликты. Помню первый раз мы поссорились, когда мне было 16 лет. Тогда я уже решил, что уже взрослый, имею паспорт, и поехал с друзьями на машине на Черное море. Друзья были старше меня, и они уже окончили школу, а я только что перешел в 11 класс. До моря я не доехал. Отец гнался за нами целый день и к ночи догнал у одного из постов ГБДД, где нас тормознули гаишники. Он силой втащил меня к себе в машину и повез обратно. Потом мы не разговаривали три месяца. Вот такая у нас семейка. Хотя я и глава уже новой семьи. Надеюсь, что в ней все будет по-другому». Но сейчас дело, собственно, не в семейных отношениях, а в деньгах, которых нам с Надей катастрофически не хватает. С рождением дочери увеличились расходы, уменьшились доходы. Оказывается, маленькому, крошечному человечку нужно не так уж мало. С рождением Настеньки в квартире появилось множество всяких вещей, вещичек, детской одежки и белья. А это деньги, расходы. На первый день рождения дочери мы даже взяли кредит в 100 тысяч. Не хватало денег отметить торжество по-настоящему, с приглашением родных и друзей. Отметили с честью, не ударили в грязь лицом, но сейчас это торжество нам аукется. Каждый месяц приходится отстегивать деньги на погашение займа. Я готов работать больше, но подработок не так много. В основном это такси. Я работаю с 17 часов и до полуночи. На большее не хватает сил, засыпаешь за рулем. К тому же, жене и Настеньке я всегда нужен дома. В последнее время Надя просит меня сделать невозможное. Она просит пойти к родителям и попросить денег, чтобы они хоть тысяч 15 давали нам каждый месяц, пока Надя не выйдет из декретного отпуска. Но я отказываюсь, я не хочу этого делать. Семь лет назад я поклялся, что больше никогда не займу ни копейки у родителей, ни под каким предлогом. Да, семь лет назад я поклялся. Я тогда только что устроился на работу и решил купить машину. Оформил в кредит Ладу Гранту, водителем я был не очень хорошим, поэтому купил отечественную, самую недорогую. Катался от души, ездил за город на шашлыки, на рыбалку, вечерами тусовался в машине с девчонками. Иногда забывал оплачивать кредит или просто у меня не хватало денег, и мама гасила в банке мой долг. Отец узнал про это дело, и однажды у нас с ним состоялся откровенный разговор. Непростой разговор, из него я узнал, что бяти в начале 90-х. пока я гадил в пеленке, работал день и ночь, чтобы мы всей семьей не сдохли с голоду. Днем он служил офицером в части, где денежное довольствие не выплачивали по четыре месяца. А вечером, грузчиком на товарной станции, где за работу платили не деньгами, а картошкой, капустой, пшенкой или сахаром. А я теперь без году неделю, как работать устроился, и уже машину оформил, а кредит на родителей повесил. И если завтра меня с работы вдруг попрут, то я без родительской помощи ножки своей протяну с голода, потому что я безответственный и никчемный человек, привыкший жить за чужой счет. Вот такую правду я тогда узнал о себе, и тогда же сам себе поклялся, что больше никогда не стану просить у родителей денег. В тот же вечер я ушел из дома, стал снимать квартиру и с тех пор все свои жизненные потребности оплачиваю сам, без родительской помощи. Позже мы с отцом помирились, он изменил свое мнение обо мне, когда время показало, что я могу жить самостоятельно, и когда он узнал, что меня назначили на должность начальника яце, тогда то мы с ним и помирились, но неприятный осадок в моей душе остался навсегда, и разговор тут я до сих пор помню, как будто он был только вчера, и Надя этого не знает, я не рассказывал, она настаивает на своем «сходи», попроси, ведь ты не для себя просишь, а для внучки. Я понимаю, что положение почти безвыходное, понимаю, что отец погорячился тогда, упрекнул в сердцах, а сейчас, может, так не думает. Но я не могу идти просить, хотя понимаю, что не для себя просить, а для семьи. А с другой стороны, отец прав, мужчина, если он настоящий, должен отвечать за себя и своих близких, а иначе, какой же он мужик? Нет, не пойду просить». Прорвемся, я придумаю что-нибудь, я думаю, что у многих была такая ситуация в жизни, и я понял, что чтобы не случилось, я всегда помогу своей дочери, даже если мне самому будет худо.